И сегодня я вам покажу, как вселиться в МОБА на версии 1.8 и, и выше. Да. Так, итак, приступим. Вы думаете, то, что в МОБА вселиться невозможно? Ну, то есть мы вселимся но в него им играть мы не сможем. Почему именно я не знаю. Для этого нам понадобится моде 3. Да, это призрачный режим. И тыкаем левой кнопкой. Ну, как бить, как будто бы. Вот, и мы вселяемся в этого моба, которого тыкнули. И слезь, это наш... Также мы можем, вот, например, в паука. Так, он очень прикольно. Вы видят? Все, давай, тыкайся. Вот так вот. Мне вообще это прикалывает. Также мне интересно, что вот в эту рыбу. Вселяйся. Вот, мы, получается, вот так вот дрыгаемся. Туда-сюда вертимся. Беспокоимся. Ну, в общем, это как бы Ну, от друга как-то спрятаться, типа, он скажет. Вот, ты слайм, вот, поздравляю тебя. Типа, он моб, ну, типа, вы моб, он вас пытается убить, и вы, типа, размножаетесь. Так, также мне интересно, что будет это, если в Гаста превратится. он все время летает, и мне интересно, что. Стой, стой! Вот, так ничего красивого вот так вот мы выглядим даже экран не помещается так ну ладно в и еще я вам покажу рядом где-то должна быть такая вот крепость специальная так все Всё, так всё. сейчас подождите вот тут где-то эта крепость должна быть ага вот она вот тут это крепость и тут рядышком находится это портал в ну я думаю то что он... где-то вот тут он должен находиться Ну, короче он вот тут вот сейчас я вам дам координаты и сид. ага вот он так не лагай так все сейчас. так вот он точненько все мы значит просто вот так вот копаем долго я сделаю за кадр. Все я прокопал а, не лагай вот и сейчас я вам напишу координаты так координаты вот тут будут и сида вот он. 80, 12, 99, 53, 1 если не видно ну а координаты сейчас 58 58 14 ну, в общем всем спасибо что застряли. для вас играла комментировал стив если вы впервые на канале подписывайтесь ставьте лайки комментируйте ну в общем всем до скорой встречи всем пока пока